Всем привет! Ты смотришь Универньюз. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Наш телеканал сделал промежуточные итоги приемной кампании 2017. Открой для себя Мир без границ. Все о лагере Discover КФУ. Место не столь отдаленное, а жизнь в исправительной колонии номер 19. 6 июля в Императорском зале КФУ прошла торжественная церемония. Вручение диплома выпускникам Высшей школы бизнеса. Свои знаки, отличия, дипломы, нагрудные значки, сертификаты международной организации MBA они смогли получить из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова. Все подробности смотри далее.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 Ежедневно толпы волнующихся абитуриентов и их родителей подают заявление о приеме в университет на разные институты и факультеты. О том, сколько уже принято документов в Казанском федеральном и какой институт является более востребованным, среди абитуриентов расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 И это обусловило более высокий конкурсный балл. Но окончательно эти цифры рассматривать можно всерьез только тогда, когда мы завершим прием документов. Пока же это промежуточные данные. В этом году предусмотрено почти 5000 бюджетных мест по всему университету. А принять Казанский федеральный в этом году планируют 13,5 тысяч абитуриентов. Успей ты подать свои документы, чтобы гордо называть себя студентом Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан организовала для будущих работников СМИ пресс-тур по основным объектам ИК-19, показав наиболее значимые направления деятельности уголовной исполнительной системы на примере одной колонии. В Казани расположена одна из колоний строгого режима номер 19 для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также при особом опасном рецидиве. Это закрытый от посторонних глаз мир, который живет по своему распорядку. Исправительная колония – настоящая крепость. Чтобы войти на территорию, нужно пройти сложную процедуру. Гассейн тщательно проверяет на наличие запрещенных предметов – это деньги, оружие, наркотики, средства связи и так далее. Основная обязанность осужденных ИК номер 19 – это работа колонии во многом обеспечивает себя сама благодаря подсобному хозяйству. Продукцию производит как для себя, так и для предприятий и сотрудников различных учреждений. Стоит отметить, что на данный момент исправительная колония номер 19 начала заниматься и производством плетеной мебели из ротанга. Осужденные что занимаются по плетению мебели. По плетению мебели. Это новая продукция. Плетем около двух месяцев. Личное время, которое есть у осужденных, можно потратить по-разному. В колонии работает библиотека, клуб, где играет местная группа VI, тренажерный зал. В здании клуба у нас находится непосредственно сам клуб. Это помещение, где проходят культурно-массовые мероприятия. Также находится студии видеозаписи и кабельного телевидения. Находится библиотека учреждения, в которую осужденные приходят э, взять книги для личного чтения, для самообразования. Также у нас находится небольшой живой уголок. Это очень способствует расслаблению осужденных перед, допустим, воспитательной работой. Самым удивительным показалось то, что у осужденных есть своя мини телестудия, в которой делаются новости. Новости создаются непосредственно здесь, в телестудии, телевидении. Содержание новостей – это различные мероприятия культурно-массового характера, которые проводятся. Здесь, в проектном учреждении, они транслируются по местному телеканалу э, два раза в неделю. То есть происходит, э, транслируются новости будней и новости выходных дней. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Неделя только на английском языке. Лагерь английского языка Discover KFU провел незабываемые летние каникулы. Насыщенная культурная программа, а главное – английский, английский и еще раз английский. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в теме с «Универ До скорых встреч!